Я частенько езжу на дачу, и у меня на даче есть такое хобби – копать, носить воду ведрами. Знаете, мне это, учитывая, что большинство времени, особенно в зимний период, я провожу в сидячем положении, то есть много времени уделяю компьютеру, каким-то другим занятиям, которые мало подвижны, меня, в принципе, не спасает даже беговая дорожка и турник прочие какие-то Поэтому я реально как... Удовольствие, как некий фитнес, как некий отдых, воспринимаю те моменты, когда я могу взять в руки лопату, что-нибудь выкопать, причем так долго, так изнурительно. Мне нравится. То же самое я с ведрами проделываю. Люблю не шланг использовать, но именно поносить ведра. Ну, вдобавок ко всему, опять же, если кому интересно, загар ложится на тело очень равномерно, когда вы двигаетесь туда-сюда, Солнышко вас пригревает. Ну, это полемика. Слишком далеко ушел. Так вот, когда я с ведрами хожу туда-сюда, от колонки к участку, я постоянно встречаю бабулек, который там на участках задом кверху что-то делает, Там про полку, там сбор урожая, посадка, сбор жуков и многое другое. Знаете, каждый раз они, ну, естественно, приветствуют меня. И, видимо, у них одинокий образ жизни так как они исключительно любят чуть-чуть поболтать, отвлечь меня от моих похождений и поделиться своим невероятнейшим опытом в этой жизни, стереотипным опытом, хочу сразу же заметить. Многие из них произносят такую фразу, причем, да, действительно, это не единичный случай, в своей такой своеобразной манере, э, используя смешанный язык, так называемую тросянку, как у меня говорят в стране. Они говорят... На земле еще никто не разбогател, а вот горбатым от земли многие стали. Ну, то есть, типа того, понимаете, да? Надеюсь, смысл вам был понятен, что на земле никто еще не разбогател. Я, конечно же, киваю им в ответ, я не вступаю с ними в полемику, в этом нет совершенно никакого смысла, думаю, вы понимаете, почему. Однако, у меня на этот счет есть исключительно твердое устоявшееся мнение. Я уверен, что на земле можно заработать. И на земле совсем не обязательно становиться горбатым. Если вы работаете на земле, то вам совсем не обязательно стоять попой кверху, пахать как раб и не иметь с этого никакой прибыли. И опять же, ходить в туалет, в яму, в дырку в земле и многое-многое-многое другое. То есть при нынешних условиях, может быть раньше, лет 50-100 лет назад, однозначно, это объективно, но при нынешних условиях, нынешних возможностях, нынешних технологиях и новаторских каких-то открытиях, идеях, опыте огородников-опытников, извините за коломболь, есть все возможности, чтобы зарабатывать на земле. И я на личном опыте обещаю вам доказать это. У меня нет самоцели разбогатеть, стать на земле прям богатым и делать на этом миллионы. Однако... У меня есть цель обеспечить себя и зарабатывать хорошие деньги на излишках той продукции, которую я буду производить, которую земля мне будет давать, позволять. При всем при этом я хочу вести и сделать хозяйство таким образом, чтобы оно управлялось одним человеком по факту. Ну, нас будет несколько, но я хочу сделать именно так, чтобы все технологии, которые будут использоваться, чтобы они легко управлялись, поддавались ремонту, не имели какой-то высокой закупочной цены, были легкие, и просты в своих конструктивных особенностях. Вот. И даже человек в годах, пенсионер, мог совершенно легко разобраться в устройстве этой системы, если что, произвести первично быстрый какой-то ремонт, и управлять этим в одиночку, без помощи, без наемных работников. Знаете, давным-давно многие люди используют высокие грядки. Они показали свою эффективность. Многие люди используют мульчу. Многие люди используют автополив, капельный полив, автоматическое проветривание. Многие люди используют насосы, которые запускают солнце или ветрогенераторы. Многое люди используют, делают и это работает. Однако у людей то ли не хватает смелости, то ли знаний, то ли мудрости, то ли терпение, то ли мозгов в конце концов для того, чтобы досконально изучить какую-то новаторское, в общем, какую-то технологию, которую применяют огородники-опытники и применяют, используют ее с положительной стороны. И у людей просто, я, я не понимаю, почему они делают не так, почему они делают наоборот. Когда я столкнулся с одним соседом, он говорит, ой, мы делали мульчу, ерунда получилась. Я говорю, из чего вы ее делали? Они говорят, ну вот тут накосили, высушили, у нас тут было сено, и мы его типа использовали. Я говорю, так а зачем вы использовали сено? Ведь у сена есть целый ряд минусов. Тут важно понимать, что за трава, как она была высушена, на какую почву вы это кладете, и каким слоем и многое, многое другое. В итоге они сделали так, что у них слизни там муравьи, и черти что творилось под мульчу. Им пришлось все снимать в срочном порядке, и они чуть было не погубили урожай. Я говорю, во-первых, надо использовать солому, если вы хотите иметь нормальную мульчу. При этом нужно определенный слой выдерживать. То есть важно понимать, когда ее ложить, где ее ложить, какого качества солома. Точно так же говорю, если вы положите, к примеру, извините за это слово, используйте вместо в качестве мульчи зеленую траву, только что скошенную, то вы должны понимать, что это будет горячая мульча. Она поднимет температуру в нижних слоях, пойдет процесс вот разложения, и он совершенно иной эффект даст. И его можно использовать, его и нужно использовать, но только на определенных этапах взросления растений. Не, не сразу, не, не в конце. Ну, тут, тут важно понимать сам процесс. Что происходит, как происходит, почему, как это влияет, какие положительные отрицательные есть у этого момента. и Вы это на улице делаете или это в теплице хотите сделать, где влажность высокая или низкая, где есть проветривание, высокая грядка, или низкая грядка, супещаники, суглины у вас почвы, черноземы. Столько моментов, и их надо изучать. Если вы изучаете, то вы начинаете понимать, как обходить какие-то минусы, какие-то недочеты, которые, возможно, кто-то выявил как недостаток и громко об этом прокричал. Вот, допустим, я очень много слышу разговоров о том, что солнечные панели вообще совершенно неэффективны, что это ерунда, они стоят дорого, они никогда не окупятся. Ну, знаете, давайте так. Если вы, к примеру, хотите сократить затраты на своем участке, на большом участке, и вы используете не так много электрооборудования, и вы не хотите использовать центральную сеть какую-то, а, вдобавок ко всему, если она еще и не подведена, и вам нужно будет заплатить деньги за подключение, там столбы поставить, или протянуть откуда-то, от какой-то линии, там кинуть провода, в общем, вызвать электриков, там повесить счетчики, то тут тоже это все нужно учитывать, это дополнительные затраты, которые изначально э, на вас и лягут, так как, к примеру, у вас был... Участок не электрифицированный. Понимаете? И опять же, нужно понимать, что солнечная энергетика, она она хороша, когда светит солнце. Поэтому многие, кто использует, они рекомендуют даже не в запас ее пускать, не в аккумуляторные системы, не в накопители, но подключать все свою электрику именно в тот момент, когда идет солнечный день, дабы решить все вопросы. Там, к примеру, что-то отпилить, что-то... Запустить стиральную машинку, там, использовать мясорубку, какой-то инструмент и многое другое. То есть вы пока солнечный период, вы решаете все свои вопросы, заряжаете свои гаджеты, там, еще что-то. И в ночной период, если у вас даже стоит там пару аккумуляторов и будет более чем предостаточно. Потому что у вас будет светодиодное освещение, которое в принципе может быть автономно, даже без, без, без отдельных панелей. Оно будет идти в комплекте сразу же, как фонари на улице с солнечными панелями, которые сами себя подзаряжают. И как говорится, включаются в нужный период времени. Но если вы это учитываете, если вы это понимаете, если вы рационально все это используете, то в чем проблема? Опять же, солнечные вот эти системы, они дороги в первую очередь за счет чего? За счет перехода на 220 вольт. Человеку нужно покупать инвертор, который будет преобразовать напряжение. Там из 5, из 12, из 24 вольт он будет преобразовать его в 220. Инверторы эти, насколько я понял, достаточно ломкие, аппараты. Вдобавок ко всему они исключительно дорогие. Они создают шум, выделяют много тепла. То есть, ну, у них там у них много минусов. Зачем вам сеть 220 вольт? Начнем с этого. Это заплатить за инвертор, чтобы пользоваться агрегатами 220 вольт. Почему не использовать там вот светодиодное освещение 5-12 вольт? Многие инструменты сейчас 12 вольт. Там все, что для автомобилей делается, холодильники, телевизоры, там, кофеварки и прочее, прочее, прочее. Сейчас рынок преисполнен количеством товаров, которые работают от 12 вольт. И телефоны, и гаджеты свои вы заряжаете тоже не 220. Имейте в виду, ваши блоки питания переключают напряжение. В этом вся суть. Вам важно, чтобы мощности хватало по амперам, но это уже, как говорится, рассчитывается совершенно по-другому. Для, для емкости и, опять же, Многие ставят огромные аккумуляторные системы, чтобы зарядить, чтобы им там хватило на столько-то дней энергии, вот, и потом ее высаживать, использовать из аккумуляторов. Вы знаете, что это тоже одно из самых дорогих элементов во всей этой солнечной системе. Если вы используете всего лишь парочку аккумуляторов там автомобильных на 12 вольт, которые вам будет более чем предостаточно для покрытия мелких нужд, не будете вдаваться там в гигантские траты на приобретение еще и Бесполезных, непонятных систем. Может быть, вот сейчас в будущем там э, заменят они, как это называется, сейчас что у нас идет, забыл название аккумуляторов. Ой. Короче, сейчас современные аккумуляторы, которые пожаропасные стоят в телефонах, во всех наших гаджетах. Я слышал, что уже есть альтернатива, уже продается какой-то, Но они пока еще дорогие, но... Почему бы и нет, в будущем, может быть, это будет прекрасная альтернатива, которая и дешевле и более компактнее, и емкостнее. Она позволит вам накопитель иметь такой, который будет покрывать все ваши потребности. Но, и опять же, никто не говорит о том, что вы не можете использовать совместно несколько систем. К примеру, если у вас река ручей, можете гидрогенератор поставить колесо, лопасти, но ну, это весьма простые конструкции. Если б, ветер вам позволяет, пожалуйста, поставьте ветрогенератор. Я вот не лопастной хочу поставить, геликоидный. Он, мне кажется, исключ, исключительно практичный, при этом я смогу на него повесить два генератора одновременно, на один. Но и пускай они компенсируют друг друга. Две системы хотя бы, ветер и солнце. Ну, ночью солнца нет, но ветер-то есть. В принципе, почему бы и нет. То есть все эти вещи человек... Он, он привык жить стереотипами, он привык жить по-старому. Если э, земля, значит, надо засадить картошкой. Зачем? Зачем засаживать картошкой? Вы по сезону, потом по итогу совершенно спокойно купите довольно дешево, огромное количество, мешок 2 три, сколько вам там на тьму надо. Но хотите, посадите для себя пару грядок какой-нибудь хороший сортовой, элитный вкусный. Ну и поддерживайте этот сорт, пусть он у вас будет. Типа молодую покушать или так чисто для себя но не надо засаживать там десятки соток этим картофелем. Мы, вот, допустим, в этом году засадили огромное количество фасоли. Прям по забору пустили, по что Восхитительно. Место не занимает ни на грядке, нигде. Э, делает красивый забор. Восхитительно такой зеленый, интересный, цветущий класс. И при этом огромный урожай фасоли. Спарживый и прочий. Это же хорошо, хорошо, эффективно, эффективно, прибыльно, конечно. Посмотрите, сколько стоит картофель, посмотрите, сколько стоит фасоль. Выбирайте те культуры, которые вы не будете покупать по дороговизне, по причине дороговизны высокой цены. Покупайте что-нибудь там попроще, а дорогое сажайте сами, используйте. Опять же, если вы вложитесь однажды в теплицу в большую, вот, которую я сейчас хочу поставить, 7 на 20 фермеров, да, она изначально стоит дорого, там тысяча евро, так, среднестатистическая цена. Но вы знаете, 7 на 20 это э, в два раза больше, чем в два раза больше, чем квартира наша по метражу. Представляете? И там такие двойные фермы, там все так вообще прям мощно. Эта штука, в ней фактически жить можно как минимум полгода. То есть весь вот этот весенний, осенний, летний сезон. Потому что она классная. В общем, посмотрим, я покажу вам по итогу, как это используется, как это выглядит, насколько это практично и, или непрактично. То есть все пройдем вместе, посмотрим, я покажу, расскажу, кому интересно. Я думаю, многим из вас будут интересны такие темы. Поэтому обратить ваше внимание хотел на то, что заработать можно, но нужно понимать, как и что, где затраты, куда выходят ваши деньги. Я смотрю от фермеров, и очень популярный канал у них, ну, они не фирмы, хуторяне, грубо говоря, у них там больше 100 тысяч подписчиков, наши, белорусы тоже. Вот, и они ведут хозяйство в удовольствие, они там много чего строят, много чего делают, животных у них там дохренища, и там все это само по себе где-то шляется, бродит, там свиньи поросятся, там козы, овцы, в общем, там трынец такой, прям какой-то вертеп, на мой взгляд, я люблю более упорядочное хозяйство как-то. Четыре собаки я точно не стал заводить, поэтому это не мое хозяйство. Вот он как-то показывал счет за месяц, за электричество. Вот у них поросеты рождаются, они там вешают везде инфракрасные лампы, у них вода из скважины, не колодец, а из скважины, она там херачит этот насос, аквафор. Там везде висят бойлеры эти, подогревы, там прочее, прочее. То есть тренгез просто, сколько агрегатов всяких. И он там счет показал за какой-то месяц, тут 200 баксов у него только за электричество получили. Понимаете? Ну и зачем мне такое хозяйство? Объясните, если одно только электричество выедает 200 баксов в месяц, Но какую прибыль может вот такое хозяйство приносить, я не понимаю. Это только одни затраты. Понятно, у людей есть бабки, они вкладываются, они там проекты всяческие ведут, строятся, YouTube зарабатывает, там еще что-то рекламодатели, там подгоняют там, трактора и прочее. Но все равно, для меня это нецелесообразно. Как проект, как шоу, возможно, это имеет место быть, оно развивается, да, это, это положительно, играет свою роль для зрителя, Но, может, с этого и не получать какую-то прибыль. Но так я при выборе животных, я совершенно четко определился. Основные животные это гуси и овцы. Почему? Потому что, ну, во-первых, они им не нужны теплые стойла, Они минус 25 совершенно легко переносят, вообще не парятся. им навес сделал, сделал выгородку, сенат-солому там настелил, насыпал и все отлично чтобы от ветра их спрятать и сверху от осадков. Они переживут зиму вообще восхитительно. Нет, ну пустишь их в теплицу, пусть потусуются там в самые, самые зимние месяца, как бы в этом нет проблем, оставив племя, там, остальных пустив на мясо. Овцы, шерсть, молоко, да, пожалуйста, ягнята, продавая излишки, оставляй племя там, на размножение, и пускай у тебя основной будет. Овцы, я сейчас посмотрел, почему они стоят. Слушай, ну серьезные бабки. Если за год будешь несколько штук продавать, у тебя уже вот минимум косарь зелени туда положишь, там сделаешь, там сделаешь. Гуси тоже, мясо, пожалуйста, яйцо, пожалуйста. То есть они тебе полностью обеспечивают. При, при, при всем при этом это существа, которые стадные, они коллективные, они не разбредаются, как курица, как черти что. Они вот вышли, они за вожаком, гульбой аккуратненько. Они травоядные, им не надо при наличии достаточного количества травы, ну и запасов на зиму там кормов, Каких именно, к примеру, там, кустов, веток, сена, соломы, там, чуть-чуть. Понятно, что с гусями чуть-чуть надо, там, зерновых добавить, но это, если вы племя оставляет 3-5 гусей на разведение под весну, то вам их прокормить будет вообще не проблем. Вам не надо закупать тоннами все эти корма. Вам не надо обогревать стойло, вам не надо, ну, тратить бабки на все это. И силы свои, понимаете? Чистить стойло, это не то, что чистить выгородку, это совершенно разные вещи. Опять же, там, Электричество, отопление и многое другое, они будут грязные стоять там. Ну, то есть как бы все эти моменты их можно учесть. Да, не факт, что у тебя что-то получится сразу, но давайте о огородники, опытники, опытники это кто? Это те, кто на своем собственном опыте исследуют и используют и проверяют какие-то новые какие-то инновации. Ну, а для себя чисто две-три свинюшки именно именно э, вьетнамских держать вообще замечательно. Вот, извините, все, на этом буду закругляться, побегу, спасибо большое, что смотрели, берегите себя, подписывайтесь, всего хорошего, пишите комментарии.